Привет, это я, ты на канале Человек, время идет, ничего не меняется, и мы с тобой снова здесь встретились. Сегодня, как обычно, прокачка подписчика рандомного, выберу с ВК, сейчас мы все это с тобой сделаем. Единственное, лайки ставим, ну, пожалуйста, прожми лайк, потому что все-таки прокачиваю рандомных своих подписчиков, и если вы хотите видеть больше прокачек на канале Человек-Человек, давайте прожмем лайки. Я хотел сделать такой интересный эксперимент, вот у этого ролика будет от 7000 просмотров, то есть 7000 с плюсом тысяч, и у меня просто вопрос, если хотя бы... 80% тех зрителей, то есть вас, кто смотрит, прожмет лайк, это будет, ну, очень много лайков. Интересно посмотреть, сколько ролик наберет просмотров благодаря этому. Пожалуйста, поблагодарите меня. Это самый лучший донейшн в виде вот такого э, жеста под видосом. Поэтому, надеюсь, человека да, вы тут не обидите. Я вам желаю приятного просмотра, и мы начинаем. <музык> Так, выбираем подписчика, как обычно пишем. Опубликовать нужен человек с вебкой, сейчас будем записывать ролик Кто первый ответит, тот, собственно говоря, и залетит в видос Осталось просто ждать Кстати, ссылочка на страницу ВК будет находиться в описании, кому интересно Потому что набор происходит в основном здесь Но, может, в следующем видосе буду по комментариям подписчиков набирать, поэтому внимательнее А, во-го, все, найс, nice, Денис Сразу Денисом мы пишем в личные сообщения Так, Денис, привет, есть вебка, готов залететь я беременная от человека. Так, Денис написал, привет, да. Ну, давай сразу, ГОДС. Блядь, есть, но минут только через 10. Мне вот, мне интересно, я говорю, нужно сейчас, подписчик пишет минут через 10. Ну, бля, что? Вот, ребят, пожалуйста, не делайте так. Если сейчас, значит сейчас. Денису мы отвечаем отказом, и, ну, вот это не дело, серьезно. Я говорю, мне сейчас нужен подписчик, и вы вот так вот отвечаете. Ну, блин, как так? Дубль номер два, даю шанс всем подписчикам. Вот второй раз такое попадается, ребят, не делайте так, пожалуйста. Если я говорю сейчас, это значит не через 30, не через 40, не через 50 минут подписчик нужен здесь и сейчас. И опять ждем, пока мне кто-то ответит. О, Илья. Тот же самый вопрос, есть вебка, готов взлететь видос сейчас. Вебка есть, сейчас будет опять, подожди А, найс, ну все, отлично, сейчас звоним с Ильей Вот он, рандомный подписчик, Делается все просто а, Ребят, вот что хочу сказать Огромное спасибо, что пополняете по промикам Сегодня топ скин, мне даже можно не закидывать денег Потому что вы пополняете по промику Это промик на 40%, ни ссылок, ничего нет И в принципе я не рекомендую открывать кейсы. Но кто хочет, OG, 4 r и промик на 40% на топ скине Ну вот у меня 2500, то есть на ролик есть деньги и мне можно не закидывать, за это вам просто огромнейшее спасибо Единственное сейчас 500 рублей нужно будет либо, скли, э, с, склить, либо слить, либо что-то с них заапгрейдить. Давай попробуем сделать, использовать баланс на 500, собственно, рублей. К сожалению, вписать тут сумму нельзя. Так, нам надо 500, ну вот так, апгрейд. Чисто сливаем деньги для ролика. Но если зайдет, мы это, конечно же, не заберем. Ну, у подписчиков будет больше шансов, потому что сейчас слив, типа вот такая история. Короче, созваниваемся с Ильей.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 прямо сейчас. Он говорит, давай с телефона. И вот я реально не знаю. Вроде бы Денису я сказал нет, но опять же Денис не предлагал вариант с телефона. Короче, пишите, пожалуйста, комменты с нужно ли с телефона или только с компа. Ну, как вам будет лучше? Ну, блин, ладно, первый раз возьмем собственно Илью. Надеюсь, вы против не будете, потому что, в принципе, подписчик готов. Сейчас но опять же с телефона. Короче, ладно, созваниваемся с Ильей. Привет! Мой дорогой подписчик. Меня зовут Илья. Вот, 18 лет. Илья, 18 лет. Ищет да. секс недалеко от вас. 4 километра. Да. Илья, ты попал в рубрику... Ну, я думаю, ты прекрасно понимаешь, что это за рубрика. Ты знаешь правила или тебе их напомнить?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 Быстрей. Давай э, пониже, пониже чуть-чуть. Пониже, пониже, пониже. Куда пониже? Так. Чуть-чуть повыше дверь. Ага. Какой-нибудь за полторы. А мы когда-нибудь остановимся вот в этих э, выше-ниже? Ты мне просто говоришь, что... Ну, все, стой, стой, стой, стой, стой. Давай, за... Так, какие тут есть у нас? У тебя остается 30 секунд. 5 минут За прошу. 749, давай. За 749. за 749, ага, погнали. Так, кейс за 749 давай. рублей. Я напомню тебе, что это все-таки мой аккаунт, подкрутка должна быть и может выпасть все, что угодно. Драгон лор, вой, и, конечно же, все это твое. Но тебе выпадает. Ну это хорошо, похоже кстати. на Дел В принципе. Еще Что с этим делаем? Давай еще раз, еще один Мы кей. продаем? Да. Да, ты тоже, да, решил сделать фаст-open-кейсом? Отлично вообще. Ты что получишь? Минутные дорогие кейсы. В принципе, круто. Ну, ладно, не выпадает тебе, видимо, ничего. Спасибо, Илья, за участие. Всего хорошего. У тебя 500 рублей остается. А с продаем или оставляем? Оставляем. А, блядь, извиняюсь. Ладно. Что делаем дальше? Ладно, на самый верх давай. На самый верх. Так, э, кейс за 200 рублей, 199 199, античный кейс, да. погнали 341 рубль на балансе и полторы минуты прошло И у Ильи в инвентаре захоронение Я тебе, Илья, поздравляю, тебе везет больше всех, сегодня прям фартит Так, это мы оставляем сейчас? Да, давай, да, оставляем Что делаем с оставшимся балансом? Давай следующий кейс, который правее был Который правее, так, у нас даже 240. хватает денег. Открываем, да? Да. Слушай, ну хорошо, Если... хорошо идем. Вообще, это прекрасно. Как будто открутку поставили. Я не знаю. Ну да, ну вот. Ну вот похоже на что-то дорогое, на нож даже. Емпик, полная остановка. Что мы делаем с этим прекрасным дропом? Оставляем. Оставляем. Замечательно. 92 рубля. Давай, указание. Самый левый кейс за 49.1. Готический кейс. Слушай, ну неплохо. В принципе, мы тебе офигенно сегодня инвентарь забустили. Это топ. Удаленный доступ пролетел и выпал Glock 18 С чем я тебя и вновь поздравляю. Что делаем дальше? Ну, давай контракт. Контракт. Контракт. Контракты, окей. Из вот, а, вот это не твое, если что, это у меня было. Ага. Боже, как мама. Давай, все, в контракт. Все в контракт, окей. Создать контракт. Я надеюсь, это не чья-то из подписчиков По-моему, это моя имка. Блин, я, может, прокачку делал, кому-то не удел Это будет кринжовый Тебе выпадает 21 рубль, Илья! Ты богат! Что мы делаем с этим замечательным скином? Давай продаем Продаем 65 рублей Да, открываем самый первый кейс за 50 рублей но ты хоть что то, -то надо будет вывести. Как так-то на прокачке? И уже столько скинов крылосных продал. Я даже не знаю, там в комментариях сейчас буду говорить, вот Илья ничего не выводит. Ох, ох. Думаю, вот это можно вывести уже. Вот это, это уже? Там... 70 рублей, Илья! О! Ёпта, как хорошо. Выводим? Давай продаем. Сколько там осталось? Секунд. Продаем. У тебя еще полторы минуты есть. Так, ну, какой там есть за 75, там за 79 может за 75, за 79. Я даже не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Подожди, может есть сортировка по цене? А, да, есть. Вот, 20, 50. 50, 100, давай посмотрим. 99, 82. Есть кейс за 82 рубля. Ну давай. Есть за 84. Давай. Ну ладно, давай за 82. Бля, я посоветовал, типа, пораш. По ну, посмотрим, может глобку не дропнется а, и это, блядь, лабиринт. А, круто. Сколько? Один... Оп, был. А давай мы тебя заберем 50, этот 50, лабиринт. Да. Давай. Слушай, ну, блин, очень крутая прокачка. Ты мне через 7 дней напишешь, чтобы забрать замечательный скин? Да, без проблем. А, Илья, и что, мы таймер останавливаем, говори? Или ты еще что-то хочешь сделать на 4 рубля? А, а, ты уже нажал вывести, блин, в апдейт можно было на War Блять, точно. Ну, мы что, таймер останавливаем, у тебя 4 рубля еще есть? Ну да, все. Все, стоп, время. И, Илья, я говорю тебе большое спасибо. А, и как ты вообще оцениваешь свои шансы на выигрыш? Ну, ты же понимаешь, да, что там кто больше выбит тот получит 20 тысяч в конце прокачки. Ну, я думаю, в обратную сторону пойду. Как бы у меня будет самое последнее место, за это будет приз. сам лучший. Сюр, приз, сюрприз. Илья, огромное тебе спасибо за участие. Напиши мне через 7 дней, если захочешь забрать этот замечательный... Лабиринт. Хорошо. Ну, передаю привет следующему участнику. Большое спасибо за прокачку. Да, это была очень крутая прокачка. Подписывайтесь, лайки ставьте. И вам также очень... выпадет лабиринт с прокачки. Обязательно. С спасибо огромное, Илья. И мы на этом прощаемся. Ну что, ребят, вот и подошла к концу прокачка. И это уже, если мне не изменяет память... Пятая прокачка. У нас осталось еще 5 человек, и до конца этого месяца рубрика закончится. И в конце этого месяца мы сделаем прокачку на 20 тысяч подписчиков, которые выбил дропа на сумму больше, чем другие участники. Но не все так просто. Я скажу, что ждите подвоха. 5 рублей, тем не менее, я сам выбирал кейсы, которые он будет открывать. Я тут не при чем. Но ну, это рубрика, в которой как раз и нужно выбить дропа побольше, чем другие участники. На этом все. Я с вами прощаюсь. Спасибо за лайки, поддержку. Пишут, что рубрика «Ой, ты мало даешь денег на прокачки». Блин, но 2000 у нас 10 участников. Это двадцатка фактически... В общем, и плюс еще двадцатка в конце. То есть я на эту рубрику потрачу 40к. Да, немного относительно моих роликов. Но, блин, это подписчики. Я хоть какой-то им подгон делаю. Блин, это, это круто. На этом все. Увидимся. Это я, это ты. Всем пока.